Помочить его все-таки надо. Ну, хотя бы 5-7 минут надо помочить. И когда внутренняя часть соприкасается с дымом, она нагревается сильнее. Вот это замечательная штука, которая пользуются в России немногие печники. Плохой кирпич привезли с кирово или там с Витебской, да, то есть, вот они часто пишут вот эти печники. <звы> вот, я открыл кран, да, вон, труба зашевелилась, да, смотрите, И что, вот, работаем. Кирпич калибруется, значит, с помощью болгарки значит чашкой. Неборитовая чашечка 150 да то есть болгарка 1,5-киловаттная. Ну, это киловаттная болгарка. Он кривой изначально был кирпич, сейчас вот он более-менее прямоугольной формы стал. Да, то есть как бы, если мы посмотрим грани, то есть как бы, вот эта изнаночная грань, это лицевая грань. Они у нас практически одинакового размера. Значит, за счет этого мы получаем тонкий шов? Да, за счет этого мы получаем тонкий шов, потому что обычно, обычно на любом кирпиче Изнаночная грань, вот это вот, изнаночная грань, она толще на 2-3 на миллиметра. Это технологические особенности кирпича. И чтобы там кирпич, печники разные не говорили в чате, что опять плохой кирпич привезли с Кирово-Чепецкой или там с Витебска, да, то есть вот они часто пишут вот эти пищники. Просто они не понимают процесса. Кирпич, когда формуется, он едет на транспортере вот так. А это полусухое формование, точнее, это полувлажное формование. Значит, это из мясорубки выдавливается вот такая колбаса прямоугольная и режется проволочным ножом. Дальше она раскатывается по конвейеру, вот так, и он едет к сушильной печи по конвейеру, который имеет протяженность около 100 метров. Он, понятно, что конвейер на роликах. да. На роликах, да, и под своим весом вот Перескакивая по роликам вот так Вот эта грань уплотняется Потому что первоначально эта масса сама э, Достаточно, ну такая Пластичная, да, то есть чтобы она резалась Мягкая, чтобы она давилась из мясорубки mm -hmm. То есть с влажностью 35-37% Некалиброванный кирпич Вот смотрите Эта грань у нас 65 65 А вот эта грань Изнаночная Возьмем ее в середине. 67. 2 мм. 2 мм. Получается, что когда мы вот так кирпич складываем, один на один, да, у нас вот эта грань все время толще, мы же всегда лицевой стороной наружу кладем. Изнаночная всегда вовнутрь. То есть и получается, что когда эти грани одна на одну наслаиваются, у нас кладка вот так вот постепенно загибается в арку. За счет вот этой трапеции. Здесь шире, здесь уже. Значит, чтобы сделать одинаковый шов, одинаковый шов, да, то есть вот эту грань поставить вертикально, чтобы она соответствовала, так сказать, вот, вот такому, да, значит, приходится что делать? Приходится кирпич вот так вот поднимать, да, то есть и шов вот здесь увеличивается, увеличивается, а здесь наоборот уплотняется, и когда внутренняя часть соприкасается с дымом, она нагревается сильнее, и кирпич... Получается, начинается расширяться-то сильнее, он упирается друг в друга, друг в друга упирается, не имея амортизатора Что происходит? Вот эта грань уже расширилась нагретая, а эта еще не расширилась Потом, когда печка начинает остывать, уже перестала топиться, тепло отсюда переходит на наружную грань, это начинает остывать, а это начинает расширяться Шов большой, имея большую пластичность э, и маленькую плотность, да, начинает что делать? Амортизировать, соответственно, трескаться, трескаться, то есть вот происходит растрескивание за счет вот этого. Чем тоньше шов, чем тоньше шов, тем крепче кладка, чем однороднее шов, тем крепче кладка. Вот эта замечательная штука, которой пользуются в России немногие печники, почему-то предпочитают перфоленту, которая работает гораздо хуже, и, в принципе, толку никакого особенного не несет, кроме стяжки, если ее гвоздями заармировать. Вот эта сетка 0,8 миллиметров толщиной металл кладочная. Если ее посмотреть вот так в ребро, мы увидим, что при растяжке, это просечно-вытяжная да, сетка, при растяжке, да, то есть у нее ребра, ребра вот, расходятся вот так. Да, то есть, и напоминают нам что? Опалубку для грядки. Соответственно, когда раствор мы вот ее вот так укладываем в сетку, да, раствор здесь укладывается, толщина вот этого ребра 0,8 и толщина склейки тоже 0,8, да, второе ребро вот идет. То есть, общую толщину получаем 1,6 опалубки. То есть, и если мы кладем в 3-х миллиметровый шов, шов 1,6 миллиметра занято сеткой из них. То есть остается у нас от 3 миллиметров всего 1,4 миллиметра на две стороны, наверх и на низ. То есть по 0,7 миллиметра. Практически весь раствор уложен у нас вот в эту вот опалубку. опалубку. Второй момент, что у металла теплопроводность выше, чем у кирпича в десятки раз. В десятки. Потому что плотность металла выше, чем... Плотность кирпича тоже почти в десяток раз. Значит, углиной плотность, допустим, 1,6 у кирпича, да, там 1,4. А у металла тут семерка, да, почти, то есть, ну, шесть, семь, то есть, смотря какой металл, да, то есть, ну, вот, железо оцинкованное, там, ну, 5,5. Пол... за счет сетки можем прогреть шов? Да, Это за счет просто. сетки происходит быстрая теплопередача, потому что она в разы больше, чем у кирпича и, соответственно, больше, чем у глины. Это дает равномерный разогрев шва, меньшее растрескивание за счет равномерного разогрева и равномерное разогрева э, всей кладки в целом-то. Да? То есть, как бы, получается, мы постель кирпича более-менее равномерно разогреваем, и эта грань у нас быстрее разогревается, быстрее остывает за счет теплопередачи, и эта грань быстрее нагревается. То есть, поэтому деформации тепловые ну, гораздо меньше скажем в удельном объеме чтобы сделать тонкий шов надо кирпич калибровать после калибровки его надо обязательно обязательно вот лежит мытый кирпич значит что делаем водичка губка моем да вот сложены помытые кирпичи да то есть вот он такой он готов к восприятию глиняного раствора то есть чистенький влажненький вот они лежат. В таком случае его мочить не надо, потому что есть же тенденция мочения да. кирпича. Нет, есть... мочить, если кирпич плотный, то не обязательно, достаточно помыть. А если кирпич типа иркутского, М100, М125, пористый, рыхлый, то мочить его все-таки надо. Ну, да. хотя бы 5-7 минут надо помочить, чтобы ну, влага дошла хотя бы до вот отсюда. А теперь смотрим температуру парогенерации. Пар вырабатывается при температуре 135 градусов. 135. 135,8, и давление вот в этой, в этой трубке, значит, 2,2,2 атмосферы, значит, чтобы увеличить температуру пара, нужно перекрыть игольчатый кран, вращаем его туда-сюда, то есть вправо-влево, да, то есть и регулируем температуру и давление. Давление в системе. Чем выше давление, тем выше температура пара. Сейчас он работает в щадящем режиме, потому что работает долго, без перерывов. В тестовом режиме он работал трое суток беспрерывно. Здесь он генерируется, пар. вот он этот датчик стоит, да, то есть 132 покажет вот здесь. А вот здесь он догревается на второй катушке. Вот здесь догревается То есть это электричество получается Да, это катушки создают индукционное поле Здесь вода выпаривается Инжекционный насосик, который впрыскивает Вот слышите? 3-5 миллилитров воды То есть каждые 3 секунды три секунды 3-5 миллилитров воды В зависимости от того, как мы выставим Значит, ну отрегулируем Вот здесь есть датчик Указатель влажности пара То есть сейчас, который пар заходит в щиток Имеет влажность всего 14%. Всего 14%. Это не как в хамаме. 100% влажность. Всего 14% влаги. Температура... А температура 136% пара генерации, 135, да. И давление 2-2 атмосферы. Вот давление. Mm -hmm. Чтобы посмотреть, как это работает. Вот у нас идет паропровод вот, в ту парилку. Да? То есть ну, он еще не доделанный. Вот здесь Да. Вот. То есть, вот, да. вот я открыл кран, да, вон труба зашевелилась. Да, смотрите, пара не видно. О. О, вот сейчас пошел туман, да, то есть, как бы, трубка холодная, то есть, вот, вот с помощью концевого крана, да, то есть, с помощью... Сейчас он открытый, он в таком Да, потрогайте, Максим Николаевич, потрогайте, насколько он теплый. Он теплый, да. На выходе из трубы температура, вот эта самая, 135 градусов, температура парогенерации 135 градусов, то есть, это вот на выходе из трубы, он такой и есть, именно такой. Если мы поставим туда игольчатый кран... Видно, как парит? Создадим давление, вот смотрите, мы говорили, сколько нужно времени, чтобы надуть парилку, да, то есть паром. А вот смотрите, мы сейчас еще 5 минут, и мы здесь будем париться, реально, да. Для запаривания веников открываем кран, и все, пожалуйста. Вот вам эффект того, что вы поддаете на камни. Закрыли. Надо? Открыли. То есть надо, если нам поднять температуру в парилке, в парилке, и увеличить влажность. Делаем опять же вот так просто Вот мы уже машин веником, обрабатываем человека Сами паримся Делаем вот так Надо озвучивать параллельно Да, озвучивать надо параллельно Сурдоперевод Сейчас холодно, да, он сильно конденсируется Если будет температура 80 градусов Или 70, да, 70 даже Такой конденсации не будет Мы его даже не увидим, этого пара А если мы поставим игольчатый экран, Мы вообще пара не увидим Просто будет как будто с малиновых камней снято. Угу. Вот, как будто с красных камней. Эффект будет именно такой. Можно смоделировать любой абсолютно климат от 20% влажности. Но это сухо, это неприятно дышать, то есть а комфортный климат это 50-60% влажности. Мы его можем здесь моделировать под любого абсолютно человека, то есть кто любит посушить, кто любит повлажнее, то есть как бы абсолютно под любого. Ну и да, то есть это она общая и стопная для обоих парил Вот это та самая большая печка, в которой мы первую смотрели, да, то есть вот, топка у нее большая шестериновая дверка, да, то есть как бы и вон туда вход. Значит, и вот это вот для маленькой парилки печка, да, то есть, смотрите, она по размеру-то не меньше, нисколько, чем та. Печка? Да. нисколько, не меньше, чем та, то есть огромная. Но в отличие от той, эта печка имеет 4 конъективных рубашки, то есть она всеми стенками находится в парилке. А печка тоже находится всеми стенками в парилке, но площадь той печки меньше, чем у этой печки. То есть эффективность этой печи будет... Там вместимость топки 100, где-то около 70 кг дров вместимость стопки. Здесь вместимость топки 15 кг дров. Будем, наверное, заканчивать наше удивительно интересное и увлекательное да, путеше путешествие по грязному миру печей. Рады были присутствовать, пообщаться. Много рассказал интересного. Я думаю, что это будет полезно послушать, увидеть. Потому что оно не всегда на объекте, так скажем, на встречи происходит. Но будем встречаться дальше. Спасибо тебе за то, что принял чаю на Павел Перед дорогой чая попьем. А, так что смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будем рады видеть. С Снимаем С шляпу. Всего доброго.